Пусть будет все, холода и метели, Рыжая осень и тонкая грусть. Мои певучие легкие трели, Каждую выучу я наизусть. Пусть будет лето, с дождями, неважно, Солнечный луч все равно упадет, Вызреет плод все равно, И отважно в первые птенцы устремятся полет. Пусть будут ссоры, нелепость, обиды, Нежность, любовь, расставание час. Тихого счастья привычные виды, неуловимые глазу подчас, пусть расцветают июльские розы, и отважечку тропки простой, пусть набегут неожиданно слезы, радость качнется звездой золотой, пусть будет все и закаты, и рассветы, немота, извиняющая высь, только бы длилась, не таяло это чудо чудесное, заменим жизнь.